Приветствую вас, козерёшки! Благодарю вас за ваши лайки, подписки, комментарии. Прошу вас и в дальнейшем меня поддерживать, поскольку для Ютуба очень важны наши с вами обратная связь. Чем будет больше между нами взаимодействия, тем будет больше шансов, что видео будет попадать в рекомендуемое, тем больше людей его посмотрят. Поскольку я затрачиваю достаточно немало усилий на то, чтобы его подготовить, то мне было бы приятно, чтобы его посмотрело как можно большее количество людей. Ну а сейчас мы приступим к прогнозу с 22 июля по... 15 августа. Именно в это время Венера будет двигаться по вашему девятому дому за границей высшего образования, дому философии, ну и юридическое оформление, юридической документации. Вполне вероятно, что многие из вас на этом периоде захотят поехать куда-то далеко отдохнуть, ну или заняться какими-то очень важными решениями юридических вопросов. Основное ваше мировоззрение будет формировать на начало периода аспект от Венеры к Юпитеру. Юпитер будет находиться в третьем доме контактов а Венера в девятом доме дальних контактов. Да, действительно, если вдруг у вас будет возможность, то обязательно езжайте, и вы очень хорошо отдохнете. Также это указание на то, что вы можете получить финансы издалека, либо потратить их на, на отдых, То есть связанный с чем-то. То есть Деньги уйдут на что-то, что, что находится где-то далеко. Ну Или, может быть, оплатите какие-то очень дорогие курсы образования чем-то захотите себя побаловать. Сама по себе Венера в, в Деве, она похожа на вас, она практична, она прагматична, она склонна все анализировать и можно сказать, что в этот период вы будете достаточно консервативны в своих эмоциях, в умении распоряжаться финансами и сердечными делами. Все, будете подвергать анализу и сомнениям. И это хорошо. Кстати, возможно, возникновение любовной связи с человеком издалека. На начало периода мы уже поговорили. Следующий у нас период это 24-25. 24-го произойдет полнолуние в Водолее. Это день освобождения эмоций. Для вас Водолей это 6, шест... это не а второй дом, связанный с финансами. Но будьте осторожны в финансовых тратах. Можете изрядно потратиться своими денежками. То есть, если захочется повеселиться, провести время в компании, супер. Но, знаете, держите карман закрытым, на всякий случай. Так, с 27 по 29 произойдет несколько интересных событий. Давайте посмотрим. 28 Меркурий, планета, связанная с общением, с коммуникацией. Она перейдет из знака зодиака «Рак» в «Лев». То есть из вашего дома партнерства она перейдет в дом ну, чужих денег, секса. То есть вы станете более коммуникабельны, общительны. Вам будет легче договариваться с партнерами. Но при том условии, если вы будете обращаться с ними каким-то красивым языком. Знаете, с таким придыханием. То есть будете сексуальными. Таким образом вы сможете на них производить впечатление. С, так, 28-го смотрим, у нас еще Марс, так, 29-го Марс переходит в э, Деву тоже, что говорит о том, что вы очень много усилий будете тратить на какие-то дела, связанные с дальними поездками, и еще и Юпитер перейдет из рыб, в Рыбах ему было хорошо комфортно, но он 29 числа переходит в Водолей. То есть могут вернуться к вам некоторые вопросы, которые возникали у вас в апреле этого года. То есть их надо будет порешать. И для вас Водолей это опять же дом денег. Здесь он еще будет ретроградный Юпитер. То есть здесь идет решение финансовых вопросов. Вы знаете, постарайтесь как-то быть осторожными в своих финансовых расходах. У вас будет соблазн потратить эти денежки. Которые у вас будут, но не спешите. Еще не время ими раскидываться направо и налево. Так, первого, второго. Здесь будет наблюдаться оппозиция от Меркурия к Сатурну. Так, первого, второго. Ну, давайте посмотрим. Здесь могут возникнуть у вас сложности во взаимопонимании с. Ну, во-первых, у кого есть партнеры? Трудности во взаимопонимании с ними относительно общих финансовых трат. Как-то вы можете быть слишком к ним придирчивы, тяжело будет эм, с ними содействовать. Ну, будьте осторожны. И Также, возможно, ссоры с любовниками. Ну и вообще аккуратнее с чужими деньгами, неблагоприятный период для того, чтобы одолживать или брать в долг. 3-4 Венера будет формировать благоприятный аспект к Уран, уран будет у нас в зоне находиться дома семьи, то есть это будут приятные события, связанные с вашим семейством. Вот он, видите, Уран, любовь. Так что раз, два, три, четыре, пять. Нет, это не семья, это у нас любовь. Для вас Телец это любовь. Значит, от любви к загранице мы идем. Любовь за границей. Ух ты, или денежки из-за границы, для кого это актуально. Ну, некоторые такие удачные обстоятельства вас по этим темам будут ожидать. 8 числа произойдет новолуние в Льве. Для вас Лев это... Восьмой дом. Ну, здесь опять идут у вас какие-то интересные переключенческие события, связанные очень легкие, не напряжные. Но, может быть, какие-то вопросы, связанные с вашими любовью, любовными историями, нужно будет закрыть. Ну, возникнет необходимость их закрыть или пересмотреть, подвергнуть трансформации. 9-10 здесь будет интересный аспект, когда Венера будет находиться в оппозиции к Нептуну смотрите, можете влюбиться в поездке, может произойти влюбленность будете находиться немножко вне себя но чувства могут быть обманчивы, знаете, что это временно и опять же постарайтесь быть аккуратными в финансовых тратах 13 числа произойдет с 11 по 13 произойдет аспект между Венерой и Плутоном, Плутоном. Плутон у вас находится в вашем первом доме, это аспект, который придаст вам финансовую выгоду, финансовую удачу, возможности, которые обязательно нужно будет использовать для себя. Вот, здесь опять же у вас затронута зона за границей и зона, тема связанная с высшим образованием. Ну, вроде как лето, не знаю, как оно может быть еще у вас, для вас проиграться, но... Еще это может быть вопросы, связанные с вашей личной философией и мировоззрением. То есть могут произойти какие-либо перемены на таком глубоком духовном уровне. Так, 14 числа будет у нас интересный аспект. Сейчас я посмотрю, он у вас коснется 10 дома и 5. -го. То есть зона будет карьеры и любви. Да, карьера, любовь здесь будет слишком сложная эмоциональная напряженная обстановка особенно с близкими женщинами ну, просто постарайтесь этих пару дней провести как можно более спокойнее и не выяснять никаких отношений ну по астрологии мы сейчас закончили перейдем к следующему этапу так приветствую вас друзья еще раз сейчас мы будем с вами смотреть что будет происходить у вас в жизни на Таро. Ну, во-первых, давайте посмотрим, как вас будут воспринимать окружающие, какими вы будете видеться для них, какими вас будут видеть козерожки. По королю пентакли но смотрите мужчина вы или женщина здесь уже не важно здесь вы будете видеться как человек который является хозяином своей собственной жизни которого все устраивает который достаточно стабилен все у него под контролем, в том числе и финансы хорошо что будет происходить у вас в финансовой сфере Здесь новые начинания здесь есть мысли по поводу того где бы взять денежки какие может быть еще другие источники но ну, так что -то указание на возможные траты да, здесь я вытащила дополнительную карту влюбленной то есть возможно также поступление от разных источников то есть людей которые вам симпатизируют ну это если для девочек если для мальчиков то это какие-то просто дополнительные расходы могут быть Ой, не расходы а доходы так, хорошо дальше давайте смотреть что я хотела спросить, по поводу работы меня интересует. Ну, смотрите, по работе как-то все достаточно легко идет, без каких-либо осложнений. И есть указание на то, что, ну, возможно, ну, много, знаете, какой-то такой рутинной работы, но она достаточно легкая для вас. Вы знаете, как жонглер все решаете, все у вас очень легко получается. Давайте спросим, что вас ожидает в карьере. Но здесь все стабильно, здесь все без изменений. Пока не видно, чтобы вы хотели бы что-то менять в своей жизни. Хорошо. Что ожидает семейные фары? Что ожидают представители знака Зодиака, Козерог в семье? Здесь есть указания на путешествие, на дорогу, на страсть, на желание что-то поменять в своей жизни. Видите, тут вдалеке нарисованы пирамиды. Может быть, в Египет кто-то соберется. Ну, без дорога. Хорошо, что ожидают любовные пары? Что в любви? Здесь у нас колесо фортуны, здесь какие-то перемены. Ну, хороший не или нет. Давайте сейчас мы попробуем уточнить. Ну, здесь в сторону ухудшения. Вы знаете, здесь идет ситуация, когда чувства эмоции Переносится на второе место, а на первое выходит желание поступать, исходя из собственных личных желаний, без учета желаний вашего партнера. Ну, как-то, знаете, духовное истощение в отношениях. Давайте спросим, будет ли новое знакомство в любовных делах у козерожек. Новое знакомство. Ну, здесь, ведь, скорее всего, поиск. Поиск, выбор, отбор. Ну-ка, давайте посмотрим. Да, вот такой вот мужчина может заинтересовать вас. И мужчина может быть, кстати, издалека. По умеренности эта карта часто соответствует знаку Зодиака Стрелец. Да, вот все втроем, видите, возможно, знакомство с человеком издалека. Ну, как вариант, может быть, еще в какой-то дороге. Ну, не в какой-то, а в дороге. Хорошо то какой главный совет могут дать карты представителям знака зодиака козерог. Главный совет на период с 22 июля по 15 августа. Дьявол. Ну, вам нужно придерживаться своей линии поведения. То есть, есть какой-то соблазн, что-то, чего вы очень сильно хотите. Видите, здесь цепи держат мужчину и женщину. То есть, что-то что-то вас не отпускает или кто-то вас не отпускает. Если ваша задумка связана с финансами, то оставляйте ее при себе. Я шанс, что она получится. Ну вот еще у нас дополнительная восьмерка жезлов. Нужно проявить скорость. Скорость и пойти, может быть, где-то на поводу у своих желаний. В чем-то себя расслабить. Ну вот. Здесь есть указания. Скорость в чем-то себя порадовать, расслабить. Это еще может указывать и на поездку, на перемены ваши, на очень скорые перемены в своей жизни. Какие-то творческие перемены, что-то очень приятное, дорогое, дорогое приятное, что-то, что вас порадует. Вот. Ну, надеюсь, мой прогноз был для вас полезен, интересен. И до встречи в следующих периодах.